Всем привет вы на канале сопле сегодня мы смотрим обновление и вот он немножко пофиксили чтобы можно было убегать давайте мы пойдем смотрим без этого всего но на новый дом попробуем поймать призрака попробуем от него поубегать обновление очень крутое мне оно очень нравится поэтому Дом на болотах. Слышу, как птички чирикают. Ой. А что так темно? Я вообще ничего не вижу. Вообще ноль, ничего не вижу. Ой, а свет? А есть? давайте буду везде свет включить. Я, короче, вообще эту карту не знаю. Поэтому я могу заблудиться. А это на улицу выход? Ладно, понял. Как свет. Свет мы видим, свет мы не видим. Так, здесь... А, все, это однако... Ого, какая большая комната. А есть свет? Пожалуйста. Это защита от утаскания у нас. Сработало! По-тихо. Вы слышали, что-то было? Еще и подвал. Дядя, не надо пожалуйста не трогай меня я боюсь страшно <звы> mp3 э, 0 все нафиг 500 тысяч, все, скидываем и уходим. Очень так темно на самом деле. Ну ладно, я не буду добавлять. А, давайте мы... Термометр у нас получается минус 5. Троечка. Следов <coughs> мы не видели, 500 тысяч. А, это либо полтергейст, либо... Блин, жалко мне. Давайте я просто зайду, скину там. Где-нибудь... здесь пусть и рисуют гост give us a sign. отлично так человек нарисовал все понял красиво красиво я бы не хотел бы здесь жить на самом деле а он нарисовал человека это либо монашка либо полтергейст Кукл, я уже слышу, он швыряет. Посмотрим на его настроение тогда. А может быть что-то стоит взять, если это Полтергейс нас защищает, М -м -м. а если монашка нас защищает. Соль, святая вода, а у Полтера защищает святая вода. Давайте мы святую воду возьмем на один разочек. попробуй с ним поговорить гост не толк гост talk? толк гост you толк куклу он швыряет где-то ну да он куклу швыряет доска движется из угла в угол куклу он швыряет охотящийся по поводу следов я их не вижу Господи там еще и третий этаж есть это что Я думаю что полтергейст и я уже заблудился. А, нет, все, отлично. Все, ну, в принципе, понятно. Ну, следов я не вижу, да? Следов нет. Что это? А, это, видимо, кубики взаимодействовали. Ладно, жаль, мы их не увидели. А, свет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не трожь меня а что нам еще надо <свист> страшно так ну это полтергейст следов не надо. а это монашка. монашка это монашка у меня монашки не было еще <клёх> давайте загрузим данные охотящийся монашка у нас а, начинаем поимку писарка статуя христа это мы берем пять источников света я возьму еще адреналин чтобы сразу убегать от него потому что мы научны уже что это было красное Господи, какая она страшная Ой, Ты так не шути со мной А, эта дверь закрыта Так, у нас здесь света нету а, В принципе, дом нормальный, не такой большой Он немножко жутковатый Но... Это что? А, я понял Она закрыла дверь О, а на что? Капец, я сижу весь напряженный Здравствуйте Ну ты это, как-нибудь давай на вот эту штуку нибудь сделай так а какие там еще включить 5 источников света ну ладно свет у нас есть а, как убегать давайте хотя бы исследуем как убегать если я забегаю а, на улицу забегаю понятно можно воду выключить пожалуйста ну ладно это не страшно вот в подвал страшно бежать. Ай, где я? Господи, господи, господи. Помогите, пожалуйста. Я спрятался? Я присел, я спрятался. Видели, да? Я вообще потерялся. <смех> когда то уперся. Короче, если присесть, можно спрятаться, получается, от нее. Ну ты атакуй меня уже, ну пожалуйста. Ну что ты такая скучная? Скучная, душная. Ну давай, что-нибудь. Здесь свет тоже? Нет, мне спокойно, когда дверь открыта, пожалуйста. Рычит. Вот. А у меня к стене то этого. Так. Она не хочет ох ну на меня типа нападать мне сделать блин свет опять нету не хочешь нападать на меня вообще ну пожалуйста напади Давайте ее разозлим ее тогда. Ну ее и так это залит. Давайте в нее кинем эту штуку. Я бы еще за адреналинчиком бы сходил бы на самом деле. Еще мне интересно, могу ли я прятаться, типа приседать и где-нибудь в углу сидеть. Так, мы сейчас ее напугаем, ну точнее разозлим, чтобы она на нас охотилась. Охотиться начала. Но дом небольшой. В вот детстве можно ее заманить, наверное. Что-то было? Ничего. <связывая> Наконец-то. Наконец-то мы ее разозлили. Свет раз не работает. Два ой-ой-ой. Да блин, три четыре. Пять. А можно выйти пока что? так 5 цвета огненная соль и взять адреналин нужно мне еще один 5 света включил адреналин огненная соль и адреналинчика возьмем еще зря вколол да ну иди сюда мать тогда иди сюда где ты где ты я вообще на второй этаж не хочу подниматься но ну, типа по первому этажу в принципе можно бегать Здесь она загородила, здесь можно только бежать. Что... Ну, я не знаю, у меня нету адреналина. Давайте сходим за адреналином все-таки. Потому что у меня она особо как-то вообще не бежит. Я нажимаю Shift, она куда-то просто быстрее немножко идет. Он, ну, типа, это очень странно. <кхем> Дальше все деньги потрачу на адреналин. Но я не буду его вкалывать, как в прошлый раз, сразу, я сначала немножко подожду. Костки um, веса, oh, господи. Испепеляющий свет и выключить весь. О oh, нет. А ah, ну в принципе она же выключает свет. Так, сейчас мы поставим испепеляющий свет, это тоже легко. Она там сама уж как-то попадется на него. Испепеляющий свет выключить весь свет и магическая книга. Но ну, а разработчики по пофиксили немножко эту тему. Где она? А, почему а только здесь поставилось? Гост, Гивисасайн. Гост, Гивисасайн. Работай. Работай. Слышите, видите гло... глаза черных моргали? Гост, гивисасайн. Гост, гивисасайн. Есть, блять я так напугался сейчас О, она на улице стояла выключить весь свет и магическая книга а, выключить весь свет а где у нас свет горит фигу что на втором этаже что ли где здесь есть магическая книга срочно выбегаем не трожь меня Фух. так магическая книга и мы ее ловим по идее Магическая книга. Насколько я знаю, она должна просто лежать рядом со мной, чтобы она сработала. Гост, Гивисасасайн. Гост, Гивисасасайн. Есть. Есть, магическая книга сработала. И теперь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И теперь мы идем за всем, зачем, за тем. Такая вот монашечка интересная. Ну давай, иди сюда. Все, я тебя готов ловить. Ее во время охоты можно поймать? Гост, гвиссасайн. Где где, где? Где она сработала? Она ее перетаскивает, оно хочет ее унести. Гост Гивесасайн. Вон вон. Есть, есть, есть. Наконец-то. Было потненько немножко, конечно. Ну ладно. Главное, мы смогли поймать. Это моя первая поимка на, в новом обновлении. Поэтому такой вот ролик получился. Надеюсь, вам понравилось. А, ставьте лайки, подписывайтесь. А, спасибо, что смотрите. Всем пока.